Всем привет, снова с вами я Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс, с нами также оператор Антон, куда без него, если я здесь, он там, по-другому никак. И сегодня у нас такая небольшая рубрика, наша новая, мы делаем алкогольные коктейли, э, так сказать, по их образу и подобию, на свой лад, в наших домашних условиях, почти как классический рецепт, как его употребляют где-нибудь там в баре, вам делает какой-нибудь бариста там. С всякими там флайерингом и тому подобное. Мы этим заниматься но не будем, просто будем делать способом вот, каким-нибудь обычным билд, там, шот или еще что-то подобное. Для вас сегодня будем делать такой коктейль. Он легкий, довольно-таки называется апероль-шприц. Ну или по-разному просто апероль, или шприц его называют. И как по классике он делается не слишком алкогольный, он делается из апероля э, с добавлением шампанского, сухого и льда. Возьмем бокальчик, лед. Вот, лед, как в условиях наших мы морозим сами. Медогенератора у нас нет. льда побольше. Лед это... Деньги в считается. считаются. Классики в этот коктейль надо лед дробить, фрапе делать, но мы, у нас нет аппарата, чтобы делать фрапе. Можно через месорупы сделать, но мы не будем делать. Просто кубики возьмем льда. У нас нету апероля, мы заменили водкой обычно стандартной. Ну и сделаем чуть крепенький, если на этот бокал, на 250 мл, мы используем 50 мл водки. Ну, можно чуть поменьше взять. Сейчас посмотрим. Ну да, возьмем почти где-то, может даже не 50 эта рюмочка. Возьмем 30 или 20 мл водки обычной. Сейчас делают всякие подобные, неалкогольные, ну, разных видов. Мы будем использовать его со вкусом опиролевым. Но газированный при этом А пироль не газированный, просто довольно-таки там крепкий Вот его вот, добавляем тоже Как бы для цвета Нам больше не надо, он даст вкус цвет Также идет шампанское сюда Полусухое, взяли розовое Добавляем розовое шампанское Он тоже подойдет к этому цвету и получается у нас коктейль за счет шампанского он газированный. И дольку апельсина добавим. Можно внутрь кинуть, можно повесить, как вам больше нравится. Мы повесим, можем даже немножко вот сока выдавить апельсиновый. Что-то подобное зонтикает груши у нас. Делаем украшение. Можно воткнуть в апельсин, можно просто поставить. И трубочка. Коктейль готов. Опять же, он крепкий у нас, мы его помешаем чтобы в процессе лед для этого есть, чтобы смешивалось все. Вот способ приготовления, просто обычный билд называется. Все замешалось, будем пробовать сейчас, что у нас получилось. Шампанское прям чувствуется вообще сразу. В принципе, так и нужно. В этом коктейле чувствуется шампанское. Он не слишком сладкий. Апероль более сладкий, он такой как битер получается. Вкус у него более насыщенный. Здесь, конечно, не такой сильный насыщенный вкус. Может быть, из-за этого так сильно чувствует шампанское. Водка не чувствуется, крепкий алкоголь вообще, в принципе. Пожалуйста, можно приготовить легкий коктейль. Такой он для девочек. Девочки его любят. Но при этом он там есть алкоголь Водка совсем не чувствуется, реально Девочкам, я думаю, понравится вот такая штука Лед тоже может меньше добавлять В итоге разбавит, потает и разбавит Нам всю крепость уберет. Мы приготовили для вас нашей новой рублики Коктейль, опироль, шприц Пробуйте, готовьте С вами был, как всегда, Димас Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки Вы были на канале Кукс Бразер Хукс Оператор Антон тоже вам машет рукой Увидимся снова, рад были вас видеть Пока-пока